Всем привет, на связи офисерки Дел, всем здорово. И мы продолжаем играть в мк -шечку. И сегодня у нас такие вот интересные личности, как Хуталькан и Коллектор. Собственно, Император против... Вечной Дани. Так что ты, император, будешь платить мне вечную дань. Я буду бить тебя лампой демона и юзать исчезновение. М Великий диск и доминирующий захват будут тебе мешать? Конечно. <с орк Audio> <с握> ты будешь исчезать, а я буду тебе мешать. Так, и какая у нас карта? Логова гора вроде как. Ну давай там сразимся. Давай, о господи боже, опять ты свою пилу достал. Э. Легкий диск. О, видал. О, сегодня боги со мной. М -м -м. По праву? У них, по-моему, свои разборки. Во внешнем мире. Так, а -а -а, вот это я не очень хорошо сейчас заел. Я тебе кланяюсь немножко. Так. Держи диск. Вот так, да? Сиди диск с мартухой. <laughs> Сегодня мы раздаем. Да ты заколебался, хелятся! Держи диск. Вот так, да? Да. Вот так вот, понял? Вот так, да? <связывая> ну на, да. хорошо. Фильму у тебя немного. Ну как немного, много. Да. Че. <связывая> Ох. Ну твой хил, конечно, это просто жопа какая-то Угу. Mm -hmm. Так Ч он какой-то хренью занимается Какой-то Так А, вот так, да? Нравится хил? Пускай тебе он еще нравится Ой, я только резать хотел, а? Да да я тебе порежу. Вот ну порежу, если хочешь. Так. Не -а. Как нет? Ох, какая? Как же нет-то? Ох как все! Ох, как все. Ну, и давай, сюда. давай. Захват mm. глянем. <laughs> да, так и не глянули за все время. <laughs> О, -о, О, побежал, Wink. побежал. Да, красавчик такой. Котик. Mm -hmm. Ну что, по вторым способностям? Да, давай посмотрим, что у нас еще есть в запасе. А в запасе у нас есть еще что-то Почетное... интересное. И золотые руки. Расстерзаточный бомбуар и наскок Егуар. Mm. А у меня бомбы из сумки сосуд с печалью и комета демона. А как Пускай сосуд с радостью с, с демона. Вот это мне интересно. Пускай с радостью сосуд, они а с печали. Понятно. Ладно, поехали на чеки Оба рядом карты. Ага. Но едем все-таки в аллею Черного рынка. Окей. Все-таки там будешь продавать торгаш да? Ну так всегда так было. Чем не нравится-то? Здрасте. Как пути? Угу. Угу. Угу. Как все интересно. Так. Oh. Опа. Ага, зацепил, да? Ном-ном. Да ты... Мне понравилось серьезно? себя кусать. Нет, не серьезно. Ого! Мощненько так. Вот так о, -о, -о вот так. жесть. Опять. Закуска. Ой-ой-ой. Хочу попилить. Но вот что-то пила не идет. Так. на чего то как-то догнал ты меня тут. Пришлось тебя вот... Да. Немножко статуи подправить. Окей, okay, окей. Okay. Угу. Угу. Опа. О. Голову спляешь. И подпилим тебя да. немножко. Опять начинается. Да шо ж я тут блок какой-то стал я так и не понимаю зачем он надо так. О, это да, что да. было ты видел что, что такое такое? было да я сюда уйду а не знаешь как прожимать да я хочу со спины в твой рюкзак забраться нет, все равно Оп. будешь с лица. Оп. О. О, -о. О смотри, глазки полетели. Пипец. Да, полный пипец. Столько камушков. И все зазря. Статуй. Ладно. Давай на третью. Ну что, третья способность у нас. На да, очередь. давай, по пора её воспользоваться. Использовать и посмотреть, что там такое доминирующий захват. А кана из блеск тонативу. А у меня привлекательная реликвия и гасила демона, которая будет лететь вверх. Ты шух, ты шух, ты Так, чё у нас рандомка? Разные Давай я. Фига себе, смотри, как они Я не, не хочу я в пустыню. Так, не хочу я. Уж разно-то было прям. Ух. Спешка-транситов. Да. Так, что за маска ты Найт Волфа ограбил? Mm, Это моя задача сад, была. И почему он, почему ты ее напялил на себя? Она тебе мала. Ты предлагаешь Слова. на нее на садиться? Я решил ее все-таки использовать. Это что защит? <связка> Бесполезное зеркало, а? Че он делает? Что это защит? Что он творит? А. О, вот что-то новенькое пошло. Так, надо бежать отсюда. А, -а вот так, да? Да что ж такое-то? <с 1> а? Да. а, вот так, да? Хорошо. Нет, о -о. хорошо, плохо. Все-таки пробил. Все-таки плохо. Оп. Жескач, же скач, конечно. <связывая> Кота что-то интересное, но что то он не хочет ничего интересного прожимать. Тут вот какая-то какая зах захватень у него есть. О! Во. А, -а, а вот так, да. амнам нам. -нам. Иди а сюда. Тихо. Что ж такое? Пролетело, а, все-таки? Пробило. Идите на него. О, о, слушай, нифига себе. Я управляю лучом, а? Как тебе нормально, такое, а? а? как тебе такое? Так, что-то заюзлась а вот чё ага. Вот так, да? Так. Ага, вот так, да? какой-то блин О -о -о -о -о -о -о. вот ну так вот чего вот так вот чего вот я под светом оп оп крабики вот они для чего были нужны и покушаем опачки миско Мис <campaigns> киски ну вот... с доволен <savvy> Это хорошо, что кис -кис доволен. Крови <с> на морде только много. Да, ну что ж, если вы тоже довольны, то обязательно подписывайтесь на наши каналы, проставляйте лайки, пишите, оставляйте комментарии и прожимайте колокольчики. Да, ну а на сегодня все. С вами был Дел и... Эфисерк. Всем огромное спасибо за внимание и всем пока. Всем удачи и всем пока.